Пошли вперед. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 15 марта 2018 года. Канал Народовластия. канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальч, со мной в студии Станислав. У нас прямой эфир на «Народовластие» и запись на подготовке. Если хотите писать в чат, чтобы я вам отвечал, и чтобы Станислав отвечал, пишите на канале «Народовластие». И вообще регистрируйтесь на этом канале, потому что нужно как можно больше подписчиков. На подготовке много подписчиков. Они бы могли и на народовластей подписаться, потому что я знаю, что очень много людей смотрят в зеркалах, мы не против этого, смотрите, пожалуйста, где хотите, можете там в Одноклассниках вы смотрите, в ВКонтакте в ВКонтакте, потом в Фейсбуке даже, я знаю, стали распространять, ну и какие-то другие зеркала, там Слава какие там еще -чет. очень много разных вот, поэтому это неплохо, но очень хорошо, если вы будете смотреть все-таки э, по крайней мере, зарегистрированы быть на первоисточнике так вот опа слетел там так сегодня, значит у нас событий много очень интересных произошло. Первое событие подано в ЦИК. Жалоба Я вот сейчас ну, читать не буду, ладно, скажу на словах. Очень интересная жалоба. То есть Красноярским судом подготовка признана экстремистской организацией, соответственно и Верховный суд это засилил да? а соответственно и символика экстремистская то есть вот эта красная галочка которая используется значит этим центральной избирательной комиссии является экстремистской символикой очень это весело, поэтому конечно вот эта жалоба в ЦИК на то, что они используют экстремистскую символику и просьба к, право к правоохранителям привлечь таких людей к ответственности, очень хороша. Прям вот. Я понимаю, что там будет что отказ. Да, да, там будет отказ, но все равно очень приятно. Так что спасибо тем, кто это делает. Большое спасибо, привет. Так что еще раз напоминаю. Что мы сейчас обкатываем рифкоины для этого на газ, да, это газ называется, везде газ. Нужны финансы. Попросим, значит, тех, кто участвует у нас в вот этой программе рифкоины, да, имейте в виду, что нужно перечислять деньги на рифкоины, и мы будем сейчас их отправлять вот на то, чтобы эту, обкатывать криптовалюту. Тот счет, который давали на газ, все равно мы зачтем за Да, знаете. очень хорошо. Такие вот дела. Вот меня тут обвинять Мальцев, там, ты А зато Путин у нас, не, не, не. это такие тролли, обвиняют Мальцева в том, в чем, в общем-то, миллиард раз уличали Путина. Ну, это Ты, вот меня... схема, да? Да. Да. Ты вот меня уличи в чем-нибудь, что я не так сказал. Так что мемориал признал политзаключенного Роман Марьяна, которого считают значит, возглавляющим движение от подготовка по Красноярске признал политзаключенным. Это очень хорошо. Это очень хорошо, знаете почему? Потому что перед 5-11, даже еще задолго до да, 5-11, и во время этого, и после, многие так называемые оппозиционеры и либералы показали себя как конченые суки и, в общем, повели себя таким образом, что оказали самую лучшую помощь режиму в репрессиях. То есть режим видел... Что за артподготовщиков, да так их можно на всех назвать, особо сильно впрягаться никто не будет, потому что они а-террористы, там в кавычках и так далее. И действительно, в начале, когда начались подбросы всякого керосина людям и так далее, открещивались. Средства массовой информации оппозиционные не хотели у себя размещать эту информацию. И только теперь, когда вот в Калуге каких-то задержали копателей черных, да, назвали их вначале артподготовщиками, потом навальновскими и так далее, ну, кое-кто, наверное, шуганулся, скажет, ну, вот сейчас они навальновские, а завтра они э, городе, да, дойдут да. до либералов и так далее. И, и, и, в общем-то, видите, мемориал, наконец, прозрел. Ну, так. слава богу. Решили, как Путин, на дальних подступах ну, ну, <laughs> Надо, ну, да. пока до не дошло. Ну, и слава богу, да. Их, а, значит, вот, а, а, так, ну... Все, что происходит каждый день по стандартной схеме. То есть, газ в Ногинске. Так, такая вот статья. Уникальная совершенно вещь. Шесть трупов. Да? А, причем, получилось как вот в поселке Красный Электрик. Ну, это уникально, совершенно уникально. Послушаю. значит Найдены женщина и двое детей. Значит, мертвыми трое детей трое детей найдены мертвыми после этого стали делать квартирный обход и на этаже выше обнаружили еще два трупа которые вообще уже сгнили что там произошло никакой информации нет но интересно Совершенно уникально. Пришли, на, приехали на один, да, на четыре да, да. трупа, да, и еще попутно нашли два. Можно предположить по статистике, значит, сколько же таких... Да, да, да. То есть ты прав, абсолютно. Я просто вспоминаю своих товарищей, которые проработали судебными медиками там, по 30 лет прокурорами такой, такой же стаж еще больше имеют, да, и ни от кого из них я не слышал, чтобы вот, ну, утопленников, да, я и сам был свидетелем того, как грузишь одних утопленников и тут же прибивает к берегу других, да, это, это я видел в своей жизни в ковше на Увеке, да, в городе Саратове, где... Волга делает изгиб, да и все, все выкидывает туда-то. Такой был, но вот такого не было еще никогда. Я, по крайней мере, не припомню. Бывшего сотрудника ФСБ подстерегли у Кальянной. Ну, видно, любит он, любил Кальянную. И Я так понимаю, что это в Белгородской области, в Старом Осколе, был бывший полковник ФСБ недавно уволившийся, а у него совершенно, так сказать, разветвленный бизнес, крышевал он, как пишут, и табачников, откуда хотел деньги иметь, и обналичку какую-то он там совершал. Ну, ФСБ и обналичка – это, в общем-то, одно и то же. Это этим и занимается ФСБ в России. Мальц, привет, из Курска, привет. И вот в результате кто-то его застрелил. Ну, он отошел отдел, а дела передавать не хотела. Потом там же новые. Ну, наверное, которые есть да. хотят. Какой счет перечислить на газ? Пишут, что это значит, какой счет. Мы же разметили под описание, да, да? Под описанием там есть счет. Вот. И, значит, вот сверху у нас это на. Да помощь. она еще налерт, вот мне подсказывает. На помощь политзаключенным и их семьям, сверху висит у нас, это пойдет непосредственно в Россию. Это сразу, вернее, деньги идут в Россию. Привет с поволжья. Привет. Что-то привет много. Про золото в Якутии еще поговорим сегодня. Это очень интересная тема. Золото в Якутии, да? В Рязанской области мужчина Открыл стрельбу по полицейским И был убит Странная совершенно история 50-летний житель набухался Ходил по двору, стрелял из ружья Приехали полицейские Якобы стали его уговаривать Не стрелять Он продолжал стрелять Якобы в них направлял оружие Но в результате его убили То есть Он открыл стрельбу говорит, по полицейским Но никуда не попал Уникальная совершенно ситуация всегда в России. То есть Полицейские стреляют, нападают на полицейских, на ПСБшников и так далее. Блин, не попадают у них и все, а в результате они попадают. Но я-то профессиональный стрелок и знаю, как стреляют полицейские. Хуже этого не стреляет никто, поверьте. Я э, в, в ТИРе многие годы занимался, и когда э, спрашиваешь у, у хозяина ТИРа, а что же там потолок-то такой? Он говорит, ментозавры. You know, что никто больше в потолок не стреляет. Да? Только, полицей, только мент, ну, полицейский, может прицелиться человеку в ногу, а попасть в голову. Это вот классическая формула. Так что пусть они кому-то другому рассказывают. ФАС возбуждает дела в отношении трех столичных аэропортов из-за недопуска такси к и выходом. Видите, вот так вот. То есть, есть определенные таксисты, которых пускают, есть определенные, которых не пускают. И, в общем-то, но кто позволил против аэропортов, они же все путинские там все. Ну, ФАС тоже там, не лыком шипом, да. тоже путинский. То есть, да. путинские да. друг из-под друга рвут. И в Москве пятерым полицейским предъявили обвинения в Грабеже. Ограбили они, если вы помните, мы. А, это уже новое. Нет, это в июле 2016 да, -го года. Это все та же старая. Рассказка о том, что они долбанули янтарь, помнишь, у предпринимателя. Ну, вот как-то все это дело шло на тормозах. И вот сейчас только предъявили обвинение. Грабеж совершенной организованной группой в особо крупном размере. Ну, то есть, не того они ограбили. Обычно грабили, ну, кого положен, а это тот, кто работает Ошибились. под крышей ФСБ, да. И все пришлось. Теперь присесть. В Дагестане объявили в розыск э, временно исполняющего министра строительства и ЖКХ. То есть не успел быть министром, он да, достал временно исполняющим. И его объявили. Уже объявили в розыск. Не успевают даже в Дагестане становиться министрами, успевают только временно исполняющими уже все, уже пошли. В розыск. Там, на да, на, на, на вот интересная новость. Новосибирские волонтеры. Вытащили из рабства в Казахстане человека, который 25 лет находился в рабстве в Казахстане. Представляете, мы помните там 12 лет рабства, фильмы какие-то про Америку, еще какие-то страшные. А здесь 25 лет рабства. И я напоминаю, что Россия и, в общем-то, бывшие страны СНГ занимают первое место среди стран по рабству. Да, по Обращение людей в рабство. Ну, спасибо этим, ну, в волонтерам. И, конечно, это ужасно. Просто ужасно. Такая вот картинка. Женщина разделась в. Все, есть картинки? Да, женщина разделась в отделении банка. Ну, может быть, она чуточку не в себе. Но... Следует. Да, Совкомбанк, да, это... Она э, заявила, что ее раздел банк. Она врач. Ну, может быть, это акционист, по Ну да, ну, наверное, может быть, это эксцентрично немножко, но так оно и Павленский есть. Павленский приколачивать может свои причины? Ну, да, а логично, да, логично. Я с тобой тут абсолютно согласен, поэтому, конечно... Если с той стороны банк то можно делать ну, да. все, все, что угодно практически, да, и, и, будет, и будет правильно. Маловато все будет. Да, и наконец мы дошли до главной новости сегодняшнего дня, которая затмила даже новость с отравлением Скрипаля. Это в Якутске, в аэропорту Якутска, который был промежуточным аэропортом для самолета, летящего с Чукотки. Значит, ну, в смысле из аэропорта Магадан, даже не из Чукотки, из Магадана значит, летел самолетик Ан-12, приземлился в Якутске, что там было в аэропорту, очень противоречивые сведения, самолетик старый, 1972 года, долгое время не летал, как установлено. Вот он поднялся, у него снесло рампу. Ну Рампа – это такая парелька, которая открывается, закрывается специально, чтобы можно было загружать грузы. Вот он, груз, который, как говорят, был плохо закреплен. А если по фотографии вы увидите, что вообще никак не был закреплен. Но самое интересное, что его никак и нельзя было закрепить. Вот, посмотрите. Этот груз вывалился вместе с, значит, вот с куском рампы Улетел все это на какой-то авторынок. Вот, вот, видите, куска рампы нет. Такая вот дыра сзади. И вот так вот это выглядит. Видите, вот мешочки вот так лежат. В мешочках золота. В мешочках золота. Вот так они выглядят самолетики Вот так вот ближе фотография видите золото в мешках удивительно слитки золота в мешках вообще не возят почему потому что они ну золото мягкий а металл и естественно будет деформироваться да. и товарный вид тогда как бы исчезнет товарный вид будет уже не таким также это золото все рассыпалось по полосе вот отсутствует, к сожалению, была фотка, она куда-то выскочила. Ладно, на, на полосе, э, значит, валяется тоже много золота. Говорят, собрали 172 слитка с полосы, остальное там выпало и сколько потеряли никто не говорит. Интересная совершенно ситуация. 9 э, тонн, 300 килограмм было этого золота. И первоначальная информация по всем якутским СМИ то и также в, на форумах, что помимо золота еще была платина и алмазов, бриллианты, если точно блять. Потом вдруг заявили, что никаких платины, и бриллиантов там не было, никакой платины. Были, но, самоликвидировались. Да, но самоликвидировались, никакой платины и бриллиантов нет, только золото. Потом вдруг заявили, что да, это, в общем-то, и не золото, как, как таковое, да, что это золото, которое с серебром, То есть учебное. Да, учебное, да, золото с серебром, которое везли в Красноярск для того, чтобы там уже вот с ним работать дальше и так далее, и так далее. Может, отнимать не будут, кто нашел тогда, раз это принадлежит Чукотской горно-геологической компании, такое хорошее название, да? авиакомпания «Нимбус», то есть самолет 12-й, старенький, я уже сказал, авиакомпании, которая, возможно, в этой авиакомпании вообще один самолет, я так и не нашел, сколько воздушных судов, зарегистрирована она в Новосибирске. И вот Навальный тут высказал мнение, что таким образом хищение хотели спрятаться. Но мне кажется, нет, Это как раз и, хищение, и было наверное. хищение. Как мне кажется, я вот прошу разобраться, потому что Рубан Фрома и, в общем-то, Навальный и все, кто в Фонде борьбы с коррупцией представлены, они специалисты экстракласса. Я прошу разобраться, вот посмотрите сами. Что получается? Старый-старый задрипанный самолет, в него на миллиарды а, грузят золото, и, причем он разваливается, причем на валом грузят в мешках золото, закидывают, был там платино или алмазы, предположим, даже не было, да? закидывают и везут непонятно куда. Некая компания, которая называется «Чукотская горно-геологическая компания». Да, да, да, да, да, да, да. Ну, нет, она не одноразовая. Компания э, была государственной и в 2002 году вдруг стала принадлежать канадцам. Сто 100% акции этой компании с 2002 года принадлежит Канаде. Да? Уникальная совершенно ситуация, но ну, я понимаю так, я на процентов уверен, что было это так, что э, взяли 100% компании вот этой вот Чукотской, отдали Канаде, э, ну не Канаде, а вот этой фирме, Канадский взамен получили да. акции канадской фирмы, я думаю сделал это Вова, в общем-то это их нормальный такой э, подход, Кинрос Голд называется. Канадская фирма, которая принадлежит вот это чукотское золото. И что же получается? То есть вот куда-то они тащили 9,3 тонны золота, а добывает вся Чукотка, вся Чукотка, подчеркиваю, добывает 30 тонн в год. То есть получается это треть добытого за год золота одним самолетом старым Засранным, задрипанным Который мог развалиться просто в воздухе Они везут, кто-нибудь в это поверит Ну, а нам 12-м старым таким возят в Африку И мы видим это каждый день оружие Ну, тут расчет какой? Вот они над нами летят И расчет никакой. Если один из двух самолетов долетел а То это уже ты выгодно ты, ты, ты. Это уже окупилось Ну, и с ним он там завалился Все, застрахован, экипаж застрахован вопрос нет, завалился и, и наплевать но здесь-то они везут золото, если бы это золото на а, рубеже между Магаданом и Якутском где-то свалилось, да, или еще хуже, между Якутском и Красноярском. Вот ладно, если между Магаданом и Якутском как-то можно было найти, а как ты найдешь между Крас... Якутском и Красноярском, он упал бы в тайгу, я помню, в 80 в или пятом году, я сейчас врать не буду, то ли я был в армии, увольнялся уже, то ли пришел. Было сообщение о том, что вертолет Ми-2 пропал в Амурской области, где-то под Благовещенском. Я долго ждал, когда его найдут. И вот году В 2015 году его нашли, я, кстати, в эфире говорил, а на этом вертолете было 800 что ли, килограмм золота. Врать не буду, не помню. Ну, или 800, или больше. Но почему-то цифры нет. Отразился в голове. И было сообщение, что нашли вертолет. Про золото никто ничего не сказал, то есть золота там не было. Как и здесь, понимаете, ситуация какая-то. Самолет совершенно задрипанный. и Вы видели сами ну, от золота, от давления просто у него рампа вывалилась. Не потому что там груз сместился, он не некуда смещаться, он в мешках. Да, он просто тяжелый. И кто-то выбрал этот самолет в качестве средства доставки такого дорогого товара. Не кажется ли вам странным? Мне, вот если бы я был следователем по этому делу, я бы первый вопрос поставил. Нафига? Я думаю, это вот неучтенное золото. И сейчас мы должны... Конечно, никто не скажет, что у них воруют золото. Но сейчас мы должны проследить, начнутся ли какие-то там посадки в этих компаниях. Если это помимо Путина воровали... То... Ну да, нет, но ну если бы это воровали Сечины, Путины, там, я не знаю, там Роттенберге, был бы там был бы прекрасный самолет, охрана прекрасная и все такое прочее. Здесь не было никого, АН-12 навалили груз там мешками и все. Такое возможно, это, это нонсенс, а такого быть не может. это Каспийский пишет, золотишко летело в обмен на 400 килограмм кокса. Ну, да, и да. вот Сармат Николов пишет, золото это из подцыганского молота, в мешках, по-моему, без геометрии. Ну, да, вот. поэтому это, конечно, такое же золото, как и кокаин, и как и другие те ласточки, которые вот вылетели. Когда прилетит последний, не знаю, но их очень много, и они все ведут, весь их путь ведет к Вове. А мне кажется, это черные лебеди, угу. те события, которые должны Вову похоронить. Они сейчас все больше и все чаще, этих черных лебедей. Ну да. То есть, видите, получается одна какая, наверное... Пятая часть всего, что добывает компания, не вот эта как ее, чукотская, а сама Кинрос Голд, она добывает приблизительно в среднем 45 тонн, в год 45 тонн. И они заявляют, что «Да это обычное дело, мы везли куда-то да. там, туда-сюда пятую часть, более пятой части того золота, которое они добывают в США, в Канаде, в Бразилии, в России, в Чили и Эквадоре, вот посмотрите, в каких странах они во всех вместе добывают 45 тонн. А здесь они повезли 9 тонн одним старым самолетом. Помилуй бог, такой возможно вообще. Нет, да. Поэтому посмотрим, какие будут последствия. Но это очень интересно. Я те, спрашиваю, что делать тем людям, которые там золото нашли. А, ну, как что? Нормально подальше его закопать, ни в коем случае не отдавать. Ой. Это однозначно. То есть ни в коем случае не надо ходить его и пытаться врулить ювелиром, потому что вас сейчас примут, безусловно, там в Якутии, сейчас все будут нацировать, стоять и искать, кто нашел, чтобы этих людей переловить. Я сразу вспоминаю взрыв парохода Форд Страйкин, который произошел в 1944 году, в апреле, если не изменять память, числа 14 апреля 1944 года в Бомбее. Это взрыв, который уничтожил город Бомбей. Вначале все взорвалось и на милю все было уничтожено, а потом загоревшийся хлопок, который там был, взлетел и осел в виде огня на, на Бомбее. Весь Бомбей сгорел. Так вот также корабль этот вез золото. И вот только один Слиток золота, 22 килограмма, улетел куда-то очень далеко, и по легенде, ну, наверное, это правда, сидел там то ли йог, то ли сапожник, но ну, а может быть, это два в одном, он был и йогом и сапожником, и к нему в хижину прилетел этот кусок, он не понял, что это такое, схватил рукой и прижег сразу руку, там даже отметим, говорят, у него осталось от этого ну, номера. от номера, да, вот, и... Он его принес и отдал. Это единственный слиток золота. Сапожник он и есть сапожник. Ну да. Ну нет, ну другие просто, может, не могли отдать, потому что якорь, например, этого судна улетел за несколько миль и утопил рыбаков. Представляешь, рыбаки там плыли, рыбку ловили, вдруг якорь прилетел, а паровая машина улетела в центр Бомбея. Вот от... Леша Мля открыл секрет, почему такой самолет. Вот он говорит... После самолета Патрушева не хотят светиться. Поэтому да. Конечно, это, это совершенно точно. То, о чем мы говорили. Понятно, что это втихаря хотели, но я думаю, что светиться не, не путинские не хотели. Они в рамках, так сказать, в России могут что хочешь, перевести более надежными самолетами. Скорее всего, это не хотели светиться. Те, которые вообще совершенно ну, черную, охотники, черную сделку делали, да. Ну, здесь возможные варианты, и было бы неплохо, если кто-то разобрался. Потому что интересное дело, очень интересное. Ну, гораздо более интересное дело – это рисование выборов. Вот Памфилова заявила о готовности избирательной системы к выборам. То есть, говорит, все, все готово, давайте, какая нужна цифра. Я думаю, цифру они уже обозначили, эта цифра. Уже заранее известная, я думаю, что они ее обозначили для каждого региона и для каждого вообще избирательного участка. Я подчеркиваю, мы не знаем, сколько у них избирательных участков. Я подчеркиваю, Панфилова не знает, сколько у них избирательных участков. Представляешь? Ну, в резерве есть, если что-то будет надо скорректировать, появятся нежданчики. Ну да. А, вот интересно, подметили, да, молодцы, браво, подметили. А, по классификации НАТО, АН-12, знаешь, как называется? Новичок. Новичок. Да, вот мы говорим, что ну, у нас... колонна. Да, перед, в, в, перед. волнообразно, все это волнообразно, идет волна. И вы же помните, недавно, совсем недавно, может быть, на прошлой неделе, я предупреждал о том, что а, будут продолжаться аварии с самолетами Антонова, и поэтому лучше как-то подальше от них Они держаться. Они слушают да, от Алов, да, подальше держаться. <свят> вот Саня вопрос задает. Надо ли собирать 100 тысяч на развитие рифкоина? Ну, конечно же надо. Во-первых, те, кто уже э, участвует в этой программе, надо сказать, что рифкоины станут токенами, будут э, свободно торговаться на бирже и будут расти в цене. Поэтому, конечно же, надо. А потом те другие рифкоины, которые будут, они пойдут на наше дело революции. Так, а вот тут про желающих на Марс. Сейчас мы про это поговорим, но я прочитаю. Желающим на Марс в 2019 году просьба записываться у приемных президента на, те на тестирование собой иметь запас духовных скреп и боярочных. Мы поговорим сегодня про Марс, это очень смешная тема. Ну, грустно в то же время. А вот вот ЦИК не знает точного числа наблюдателей. Я подчеркиваю, ЦИК не знает точного числа избирательных участков. А результаты участков. знает уже, а представляете? Потрясающая ситуация. Грудинин покинул дебат после появления на них экс-работниц своего предприятия, то есть Грудинину там работницы предприятия трамбовали, сообща довели до слез и так далее. В общем, э, все цирк с конями. Да. И вопрос такой: вот, э, вот Навальный обвинил кандидатов в в иморальности, я его полностью поддерживаю в этом. Но вопрос такой почему среди всей Шоблы не было Путина? Почему среди всего этого, почему Путина никто не доводит до слез? Почему он имеет возможность куда-то не ходить? Он что, он что, лучше всех остальных кандидатов, на мой взгляд, он гораздо хуже всех остальных, даже хуже самого последнего там козла, все равно Путин хуже. Почему же он не ходит? -то? Ну и кому, наверное, не ходит. Да, и подонок на Эхо Москвы пишет, Навальный призвал бойкотировать выборы, ну это совершенно очевидно, каждый уважающийся человек должен поступить также, не просто бойкотировать выборы, но и призвать бойкотировать выборы, как это делаем мы как это делают Навальный как это делают другие приличные люди и вот значит юристы фон Навального Должны, значит, в ЦИК прийти, там, какие-то вопросы решать на встрече сегодня вроде. Должны были, мы не знаем, там, состоялся, не состоялся. Инфляция в России впервые в истории оказалась ниже, чем в США. Ну, радоваться надо. Представляете, как, как, какое счастье, да? Есть, не миски ворочек, 6, а 6 миллиардов в России, все, да? в России э, на Минздрав тратится У -у -у. и 1 триллион в США. То есть И, конечно, все должны радоваться, что в России. Но инфляция это ниже, чем в США. Видишь, обогнали по, так сказать, торможению инфляции. Да, какая может быть инфляция, если у народа нет денег? Да. Так, какая может быть инфляция? Они купить ничего не могут. А эти в России ничего не покупают, они, они все за границей на доллары, опять же, к ничего не имеет. Приличные такого. люди во Франции не прячутся, да, они прячутся в тюрьме, да, или в могиле. Что за дебилы, Центробанк создаст единый реестр вкладчиков на базе технологии блокчейн. Представляешь, вот это... заставить дурака Бог молиться, он себе весь лоб разобьет. Представляешь, технология блокчейн дает невероятные возможности сократить на там, 99% чиновников, сократить Работу этих работников этого же самого Центробанка на 99%. А они при помощи этой технологии хотят вкладчиков учитывать. Учет вкладчиков. Они просто козыряют красивыми словами. Да. Это рекламный ход. Ничего они там сделать не смогут, конечно. Какой им блокчейн? Минпромторг расширил перечень облагаемых повышенным налогом автомобилей. Представляешь, такая прелесть. То есть теперь новые автомобили, новые модели автомобилей, куда тоже вошли, это автомобили, которые новыми стоят выше трех миллионов. То есть облагаются не, собственно, цена на автомобили облагается, а модели облагаются. То есть ты можешь иметь... Больше вот, налогов, хороших, красивых, разных, да, да, да, разных. ВТБ закрыл сделку по закупке 29% акций акций Магнита. То есть э, у значит, основателя вот этой торговой сети Сергея Галицкого забрали его бизнес, сказали молодец, хватит, хорошо, ты, да, хватит. Спасибо за работу. Э, э. Мальцев про дочь Тинькова расскажи, ей стыдно быть русской. Но я прекрасно понимаю находясь в Англии э, она Имеет дело с англичанами, которые очень сильно переживают в связи с тем, что 20 человек на территории Великобритании отравили боевым отравляющим веществом. И среди этих 20 человек мог быть из них любой. Они же на себя это переносят. Конечно, есть стыдно быть русской. Потому что они же воспринимают, что это русские отравили. Они не понимают разницы между русскими, которые за Путина, и русскими, которые против Путина. Для них все одинаковые. Я, сегодня, я вчера вам рассказывал про литовца, Нет, приличного литовца, которому разбили все лицо, потому что он говорил Польшу по-русски. И он точно не за путинец. Понимаете? Поэтому, что же, ну, такова жизнь. Куда деваться? Надо терпеть. И вы что, то обижаетесь, что ли? Мы все допускаем блядь, правление этого урода и пидораста. И вы обижаете, что вас э, за это там как-то костерят? Да ведь мало нас костерят. Я вообще удивлен, как нас, нас на порог-то где-то пускают. Мне вот лично стыдно, да. Мне жутко стыдно. Просто ужасно стыдно. И особенно, значит, стыдно э, один француз тут знакомый, который слово не говорит по-русски, слово не знает по-русски, он... Э, Знает, что я оппозиционер Путина, Он прочитал Пьера статью и узнал меня, представляешь. И он подбегает, он здоровается, он обнимается, он рассказывает, какой козел Путин и так далее. Мне стыдно жутко, понимаете? Жутко стыдно. Медведев значит заявил что штраф за мелкое хулиганство на, на транспорте составит от 30 до 50 тысяч ну или 15 суток теперь э за то что там как-то неправильно на транспорте проехал будут сажать оппозиционеров как сажали за сопротивление там работникам милиции не, не выполняли закон за патроны закона. за наркотики вот еще им одна ну, возможность Путин выступил на форуме России страна возможностей с названием какой жуткой «Россия. страна каких возможностей, у кого возможности. Неосуществленных да, надо добавлять. Да, и неосуществимых, неосуществленных, каких угодно. И Владимир Путин значит, заявил, что саммит вот ШОС. И БРИКС пройдет в Челябинске в 2020 году. Он уже спланировал жизнь до 2020 как минимум. То есть там будет саммит, там будет то. Как сразу я вспоминаю, помнишь, это анекдот был в советский период про Ленина. Когда Ленин выходит вот, в, этой, в жилеточке и говорит, товарищи, в октябре мы совершим революцию. В марте мы прекратим империалистическую войну. А сейчас, товарищи, дискотека. Вот так приблизительно и Путин рассуждает. А сейчас, товарищи, дискотека. Дискотека будет 18 числа. и Я думаю, только идиот может пойти туда. Надо бы, чтобы пулеметчик Шульц принес новые диски. Да, оконс. И... Насчет пулеметчиков. Вот Путин тут такой пулеметчик. Он слышал, заявил там на, на этом мероприятии, на туснике, что Россия запустит миссию на Марс в 2019 году. Ой -ой. Вот я готов подспорить на любую сумму, на вообще все, что угодно, что в 2019 году при Путине никто никуда не летит. Вот если не будет Путина, и то придется еще. Лет 10, наверное, ну, меньше может быть раскручиваться, да? а вот э, с Путиным все, никто никуда не идет. Вот что он сказал, мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые запуски. Где там, я не знаю, может виртуальном пространстве, они там, для исследования дальнего космоса. И лунная программа, затем исследование Марса, первое, это совсем скоро, в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию, Он не сказал «на Марс». Он сказал, в сторону Марса. То есть, выходят, берут рогатку и запускают в сторону Марса. Помните, как у Салтыкова Щедрина солдат стрелял в Луну в городе Глупове? Ну, часовой должен был стрелять в Луну. Так вот и здесь будут в сторону Марса запускать что-то. Такое ощущение, что Путин уже окончательно лунатик. Главные программы у него... Вот, а насчет лунной программы сегодня показали представители ЦУРа, очень хорошо они фильм сделали по поводу лунная поляна, горнолыжного курорта, который обошелся России 385 миллионов долларов, и это Сечин сделал для Путина, это личный курорт Путина. Представляешь, личный курорт, потому что в Красной Поляне много народу, там всякие эти вахи, они мешаются под ногами у великого горнолыжника, а поэтому для нее сделали за 385 миллионов долларов курорт Лунная Поляна. Советую всем посмотреть этот фильм, очень впечатляет, охреневаешь. Просто так как это очень далеко в горах, то все туда возили вертолетами. Представляешь, все, что сделали, подъемники, все это бетонировали, дома делали, дворцы делали, все это делали с вертолетов. Представляешь, какая прелесть. Вот. А также Владимир Путин рассказал, как принимал решение о штурме в театре на Дубровке. Вот это очень важно. Это очень важно. Вы даже не представляете, насколько это важная информация. Вега, я, я не знал, как мы будем эту информацию из него выковыривать. вынимать, выковыривать. Потому что, вы представляете, уже ничего не подписывал, он сказал это на словах. Он ничего не давал распоряжение устный. Заставить э, подтвердить это людей очень легко. Ну, как он должен признаться, да, очень сложно сделать, чтобы я не помню, я не знаю, я такого вроде не говорил. Здесь он признается в том, что дал команду отравить людей. Представляете, то есть какой он, говорит, какой другой способ бороться? И вот сразу я что могу сказать? Мне кажется, он сошел с ума этот человек потому что он открыт, признается в преступлениях. Он говорит, что хотел сбить самолет. Помнишь? Да. Он говорит, что хотел сбить самолет. Он говорит о том, что дал команду травить. И вот интересно, обратите внимание, он говорит, что я сейчас процитирую его. В планах был взять... Этот, этот, этот, ага. А как это вот называется самолет, когда... Новый? Точка невозврата, когда он пролетает, что он уже не сможет э, вернуться назад, ну, так, у него не так, хватит. И, хватит. Так и есть, вот так и Путин, называть. он уже прошел точку невозврата, ему терять нечего, он сам себе об этом уже внушает, что все, я иду до конца, буду до самой своей смерти в Кремле. Конечно, здесь не было другого варианта, говорит Путин, никто, кроме меня, это решение принять не мог. То есть при... людей, конечно. Травить не людей. Не просто убивать, травить. Обратите внимание, преступники, как правило, пользуются теми методами, которые им удаются. Там он травил, принял решение. Ну, это вообще странное решение принять решение травить. Ну там застрелить, там я не знаю, взорвать и так далее. Ну, как, как, как думают люди, которые ну, принимают решение проводить силовую операцию, но ну, травить это как-то ну, такое низкопробно. И обрати внимание, что происходит после Нордоста. Целая куча отравлений, в том числе Литвиненко и Скрипали. Это звенья одной и той же цепи. Это отравитель, ну, наверное, психически не очень здоровый. Ну, как это, рецидив? рецидив да, да, да, конечно, рецидив, безусловно. И я думаю, что он. Думал, когда вот эти слова говорил, это, это специально сказано. Это для того, чтобы. Он позволь, что ему терять нельзя. К пройдена, и он пойдет до конца. То есть он на ядерную кнопку нажмет. Да. А еще он рассказал, как чуть не стал таксовать в Петербурге. Белье я передумал. Да, но он врал. Представляешь, он сказал, что когда и Собчак не выиграл. Он там чуть ли не стал таксовать. Так вот, путем... вырели, да, в да? это время он уже наворовал нормально. А таксовал он, это мы знаем, это было в начало да, 90-х да, да. годов, когда вышибли его из КГБУХИ. Он там что-то терся в этом университете. Некоторое время вообще висел без работы. И вот тогда он топсовал, ему на финляндском вокзале начистили рыбу. Это общеизвестная такая история. Да? И, то есть он бомбил тогда, а не вот когда Собчак После не После он уже там Конечно. в банде был на Первых короле. Да. Да, у него уже был дом... На озере, в, в озеро, у него уже дом был там, в 1996 году, все, он там уже сидел, все у него было хорошо. И машина была не 21 Волга, так что. Вот. И Путин рассказал, как ему приходилось спать на даче с ружьем, да? а вот Говорят, что не надо бояться человек с ружьем. Я написал. не Я написал в Твиттере, ничего не изменилось. Путин не стал смелее. Сегодня он ложится спать с ядерным ружьем. В общем -то, все то же самое, видишь. Тогда он с помповым ружьем спал, сейчас с ядерным ружьем спит. Путин приехал прощаться. Не знаю, бывает зофили, некрофили, это ружьефили. Ну, ну да, спал, я в 90-е, он пишет, 90-е спал с ружьем, я, в общем-то, с девушками спал в 90-е, все, очень было хорошо, а он, видишь, с ружьем. Не повезло ему. Теперь я понимаю, почему его сейчас так Тянет. Да? Как, как говорят, если правители не могут это делать со своими женами, они делают это со своими народами. Вот на Путина глядя я абсолютно с этим согласен. Путин приехал пообщаться с тобой, попрощаться с Табаковым, извиняюсь. То есть Табакову все хранили на владеющем кладбище, и Путин сделал из этого шоу, конечно же, свое такое предвыборное, приехал скорбящий. Ну, к сожалению, он не призывник и Баркова, и, и... Ну да. Ну да. Путин подарил ярославскому школьнику щенка швейцарской овчарки. Вот. Представляешь, как ну, мы уже неоднократно говорили про картину «Дарят девочке валенок». Помнишь, девочки-школьницы из Ярославля валенок. То есть для Путина все эти вещи это часть предвыборной кампании. Шоу. Да, предвыборное шоу. Причем делающиеся за счет избирателей. Все. Путин обсудил с Адбезом ситуацию в российско-британских отношениях. То есть собрал свою банду и говорит, что делать-то, парни, девка, что делать будет? Да? С Коксом нас... Нагрели, тут что он, золото вывалил с нет, как это, шило, лебеди, да, шило, да, шило в мешке не утаишь, да, черные лебеди. И Лавров тоже интересно на этом форуме себя повел, Россия странная возможность, знаешь, как он себя повел, он со сцены упал. Он свалился и сказал, что хорошо, что не на дипломатическом фронте А на дипломатическом фронте он не упал, представляешь? Он стоит крепко на дипломатическом фронте Я картист, очень смешно и Интересную тему Михаил Лавринский вот написал в Твиттере, я погуглил и удивился, но нашел. Оказывается, 25 февраля, а за неделю до отравления Скрипаля на Ютубе были залиты видеорепортажи. Очень много этих репортажей о, о задержании Скрипаля, причем это задержание 2003 года. То есть, это долгое время. Да, то есть, много очень Информации было вывалено именно 21 февраля. Вот Михаил Аваринский это нашел. Очень внимательный человек, молодец. То есть это была такая подготовка, я бы сказал. Примедикация, при как у врачей называется, да? А вот что-то мне тут написали, великая Россия. Стас, а зачем ты смс удаляешь? Какие смс? Я чат читаю. Во-первых, в чате и так далее. А смс это где вы имеете в виду? Никаких СМС у меня нет. Билл Браудер в прямом эфире BBC призвал арестовывать имущество российских чиновников Великобритании. И сказал, что знает адреса имущества. Очень хорошо, если Браудер возьмет на себя эту работу и будет делать ее открыто, то тогда меньше будет соблазна это все похерить. Да? Потому что нужно, конечно, подтягивать общественность. Обязательно. Ну, я думаю, что англичане должны на уши встать. На их территории отравили людей, причем подданных ее величества отравили. С какой статисто вообще? Захарова ответила за Россию на призыв министра обороны Великобритании заткнуться. Представляешь? Ну, действительно, министр обороны Великобритании Гевина Уильямсон как его господи Уильямсон короче сказал отойти и заткнуться по России да? и Захарова на это сказала что ну в общем Сказала Хамиш Парниша, да, что может сказать Захарование, а оттуда попробует кадровая политика Людоедка, здесь. да. Она сказала следующее. А что еще может сказать министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Напоминаю, Захарова, Конвенция по запрещению химического оружия не требует передавать никаких материалов по уголовным делам. Это уголовное дело, связанное с покушением на убийство, общественно опасным способом. И какие можно материалы передавать, Конвенция говорит о запрещении химического оружия, а не о запрещении убийств химическим оружием криминальных. А здесь совершено криминальное убийство и Никакого отношения к конвенции это не имеет. Так вот, России вышли британских дипломатов в ответ на действия в Великобритании. И Джонсон не исключил возможности ареста активистов активов богатых россиян. И это было бы правильно. То есть, если вот то, о чем говорит Брауда, то есть э -э известны адреса, да, и то, о чем говорит Джонсон арестовывать активы. Я бы посоветовал Джонсу и Браудеру начать с квартиры я... Шувалова да, и действовать активно. Да, Потом очень... мы вот разочарованы, они вроде бы начали бодро и вдруг сдулись какими-то дипломатами там двадцать три что ли с 56. Если они этим ограничатся, то я вообще уважать их перестану, конечно. Да, конечно, вот если не будет арестована квартиру Шувалова, это будет как лахмусовая бумага, да. поймите. Вот все, квартиру Шувалова арестовали, все, значит, серьезные действия производятся. Если нет, Лондон, да, Лондон представит организации значит, по запрещению химического оружия образцы вещества, которым был отравлен скрипаль. Вот. И было заявлено а также представителями, что доказательства того, что Россия это сделала, неоспоримы. Но они, я не думаю, что впустую будут это говорить. Какой смысл, зачем? Тем более, что доказательства представили Соединенным Штатам, представили доказательства Франции. И как это, так сказать, не печально для путинских которые очень много денег вывозят во Францию, покупают здесь недвижимость и так далее. Франция согласилась с выводами Великобритании. И вот Британия заморозит контракты с Россией на высоком уровне. Контакты, вернее. контракт Здравствуй, Фрейд. Да? Вот. И Центр защиты от химического оружия Британии получил шестьдесят семь миллионов сразу же. То есть, они провели такие учения. Ну, фактически, это у них стало учением, да? И посмотрели, сказали, нифига себе, мы не готовы. Плюс 67 миллионов на всякую байду. Но ну, я так понимаю, вот на эти смешные костюмчики, которые являются, конечно, костюмчиками экстра-класса. И вот опять же, мы подходим к тому же самому вопросу, что и с пожарными. То есть, у британцев есть такие костюмчики, у русских таких костюмчиков нет. Россия в ОЗК ходит. И нам будут рассказывать, что костюмы л 1 Л 5 и 7 и ОЗК это вообще самые лучшие в тех времен и народов. ну не так. Не так, понимаете? Вот. И тут эксперты что сказали? Обязательно эксперты должны выйти. И говорят, о чем можете сказать про Британию, про газ про газ и Британию? Из-за холодов Британии не обойдется без российского газа. Про газ и Британию. Вот, пожалуйста, эксперты сразу и сказали. Представляешь, какая прелесть, а? То есть, это для ваты, понятно. Да, это понятно, что для ваты. Так что вот Гевин Уильямсон, который посоветовал заткнуться, он, конечно... Может быть, жестко очень высказался, но на то и министр обороны. Но он, я не думаю, что высказывал свою точку зрения. Я думаю, это было решение общеправительственное. Так как кабинет министров собирался с того момента, как отравили, скрипали, ну вот только по сообщениям, наверное, раз 30 уже, да? Представляешь, то есть, как их там штырили? Ну, я бы не расценил это высказывание как очень уж сильное. Ну, ну как Можно это? ведь и спокойно сказать, но так, чтобы мурашки по телу у Путина побежали. А это ну что, ну заткнитесь. Я ну имел в виду, это, конечно, для англичан это сказано, понимаешь. Это для, для своих это тоже такая внутренняя риторика, понимаешь. Потому что для них такое высказывание, оно очень неиздержанное. И показывают крайнюю степень раздражения. Это ну, тут легко вспомнить Черчилля, который пользовался таким приемом, но крайне редко, крайне редко. Ник назвал обвинение Британии по делу скрипаля сумасшедшими. Все. Ну а что еще сказать? Да они дураки, бля, их надо психушку взять. Ну, это обычная картина, так урла обычно отвечает. Вот обрати внимание, когда мы что-то говорим, да не сумасшедшие, еще кто-то, да они дураки, сам дурак, вот как это в России, так сказать, трактуется. Да, трактует. Вот. И Франция решила наказать Россию за отравление Скрипали. Высказался Макрон. Все указывает на то, что именно Россия ответственна за произошедшее. В ближайшие дни я объявлю, какие меры мы собираемся принять. Напоминаю, во Франции, Франция Президентская Республика, все решает один человек фактически. Да? А меры здесь принять можно выше крыши. Очень все, много меры. Все здесь да. имеют и дворцы. Поэтому мы призываем тоже, как и правительство Великобритании, начать с арестов. Ну, тоже лакмусовые бумажки должны быть. Это аресты Абрамовича э, вот на мысе Антип, пожалуйста, дачки Усманова. Э, ну, вообще-то он отогнал свою эту... Нет, как-то как недавно. Ну вот, потом э, очень хотелось, чтобы Людмилы Путиной... Беорице домик был тоже, и дочи Путина тоже домик был бы, ну домик, это я мягко говорю, арестованный, ну и так далее. Хотелось бы, чтобы Ротенберга, участки какие-то немыслимые там заницы с а той как стороны. И полностью да, копировать я уж не говорю про Керимова, для кого да, да. Ну, Керимова, ладно, там уголовное да. дело, это они там разберутся. Но здесь огромное количество чертей, на которых нет никаких уголовных дел. А а Мануа яхта стоит, кстати, она называется все-таки не АПА, опла... а она. Я еще раз не, понимаю. не, она сейчас, это ты спутал, О, яхта в этом, в Испании, в Барселоне стоит. Они вот, вот каждый, каждый день выкладывают. А, ну, видимо, они, как... вот последнее время угнал, я вот день. недели... Только три назад, когда был в Антибаха, настоялся? Так. Вот такие дела. НАТО обеспокоено модернизацией вооруженных сил. Об этом заявил Столтенберг в четверг. И я думаю, он заявил о модернизации Альянса. Он, я думаю, что он ничем не обеспокоен, а наоборот говорит, бля, как классно молодцы какие, Путин так держать, потому что мы уже говорили неоднократно и повторяем в сотый раз, что до того момента, как Путин начал свой рок-н-ролл в 2014 году до этого момента Премьер-министр НАТО, в, э, Норвегии, почему подтянули в НАТО? Там платить деньги некому было. Ну, думают, ну, у норвежцев денег нормальное количество. Давайте больше премьера поставим. Они хоть тоже долю будут вносить, так же как в США. Уже уборщицам нечем платить было. Это не шутка, это правда. То есть денег не было, никто не хотел. Та же самая Норвегия кричала, мы выходим из НАТО. В Швеции э, вообще желающих вступить в НАТО не было, потому что, ну а зачем, какой смысл э, э, там... В процентном отношении там меньше 10% был желающих вступить в НАТО. Сейчас, надо сказать, Швеция, же, Швеция не является страной НАТО, но желающих вступить туда уже больше 50%, гораздо больше. То есть, по разному оценкам вот 60% до 70%. Понимаете, о чем речь? Если не шведские военные, они давно уже в НАТО вступили, просто им это нафиг не нужно, там, пироги эти делить. Вот. Но многие другие вещи происходят. Самое главное, что НАТО получил вторую жизнь. Североатлантический блок стал наполняться не только американскими деньгами. Обратите внимание, когда шел Трамп, он сказал, мы выходим из НАТО, если никто не будет платить денег, никуда он не вышел. от стеги стали гораздо больше, гораздо больше, кратно, в два с половиной раза платит сейчас США больше. Но зато и все остальные стали платить. Если он 7 триллионов Долларов потратил на борьбу с мировым терроризмом. Ну это который... не он, это... Ну, да, за, это за весь период. Да. Ну, сейчас у них совсем хорошо, не надо ничего тратить, да. не надо никаких создавать аль кайду и Бен Он У них есть Путин и Россия бесплатно. Такие вот дела. И Совет Безопасности, он заблокировал российские проекты резолюций по делу Скриполя и КНДР. А представляешь, то есть а, Россия не могла по делу Скриполя только резолюцию еще и по КНДР. Ну что, ну это обычное дело, ну, да, да, там. Да, не там, не там. Не Раз, давайте да. две резолюции Да идите нахер вы с обеими резолюциями. И будет очень правильно для всего мира, Вместе и... с Путиным, да. если Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проголосует о изменении вообще работы Совета Безопасности и о постоянных членах, изменит как бы политику в отношении постоянных членов, которые имеют право вето. Если Россия... Путинская потеряет такое право, это будет очень хорошо для всего мира, и для окружающей среды, и для будущего. И вот Таймс заявил, что в Новой Зеландии тоже обнаружен токсичный след России десятилетней давности некий Борис Китчиков, такой значит, российский шпион, в Новой Зеландии более 10 лет назад осел. И он заявил о том, что его тоже пытались отравить. И есть соответствующие заявления. Вообще, я так понимаю, что это стандартный путь, потому что очень мало людей, которые воюют с режимом, которых не пытались отравить. Я вообще не так не официальная справка есть о том, что хотя я, честно говоря, в это не верил совершенно, пока мне не рассказали уже в цвет да, когда пришел пьяный совершенно человек и начал рассказывать я вот расскажу, как мы тебя травили я охренел и, представляешь, уникальная совершенно ситуация была я послушал, думаю, ну пьяный дурак что-то несет ну, а у меня уже был, что э, химический ожог, там, бульбит и так далее, там желудок сгорел. Он говорит, да он, говорит еду, которую там для этих митингующих грузили в специальных резиновых перчатках, чтобы там не погореть. Ну, я думал, что у него что-то там с башкой беда. А потом. А он назвал конкретного исполнителя. Представляешь, то есть он говорит, вот ой этот принимал решение. И я захожу в администрацию города, и этот человек попадает мне на встречу. И я шутки ради хватаю за шкиряка, и говорю, Боря, а мне говорят, ты меня отравил. И он мне, Слава, ты извини. да И я охеряю, я тут понял, что это правда, представляешь? Вот это вот уникально. Так что, да, вот видите, как бывает в жизни. Я сейчас думаю, что если поскорести по сусекам, имею в виду провести изгумацию э, таких внезапно померших, то еще можно с такого накопать на Вову Путина. Костябс США отреагировал на визит Путина в Да, я извиняюсь, я почему про вот этих умерших и про изгумацию? Потому что, видишь, Вова, он такой отравитель, он. Э, такой борджет, понимаешь, то есть тот, кто любит пользоваться ядами, он пользуется да, ими да, постоянно, он не может от этого отказаться. Я уверен, там будет такая череда убийств, просто неимоверная. Главное заняться этим делом и, так сказать, иметь информацию о тех, кто вдруг случайно, внезапно помер, и тогда можно раскопать. И вот, пользуясь случаем, и эфиром обращаюсь к западным руководителям, ну, по крайней мере, к тем аналитикам, которые слушают, чтобы они донесли до своего руководства, что это было бы неплохо сейчас начать расследование по всяким странным смертям, которые можно, в общем-то, еще, преступления, которые еще можно раскрыть, пока еще можно раскрыть. Госдеп США отреагировал на визит Путина в Крым. Ну, в общем-то, недовольны они визитом Путина в Крым. сказать, что это часть Украины. И, в общем-то, ну, ничего, ничего нового. Понимаешь? И расширили список санкций в отношении Российской Федерации. Вот здесь, опять же, мне непонятно. Но есть конкретные фамилии тех людей, у которых там собственность, деньги и так далее. Очень, очень известные фамилии все эти Озерные, друзья Путина, его родственники и так далее. Что ж, нельзя все это отнять, арестовать, да, там, неизбирательная такая политика. Да. А когда это вот там мы что-то не будем присылать туда в Россию электронику для военных нужд, но это никак не отражается на этих сволочах. Нам наплевать, это электроника для военных нужд, они всегда электронику в Китае купят. От Трампа младшего уходит супруга. Пишут, ну, бывает. В США оба пилота погибли при крушении истребителя. Опять Ф-18 задвинулся. То есть вижу, что-то очень часто Ф-18 в последнее время падают и происходят с ними аварии. В США госпитализировали Нобелевского лауреата по химии его супругу. А вот. Это лауреат Нобелевской премии по химии А.Т. Мегиси. вот так его зовут. И я, честно говоря, не знаю такого Нобелевского лауреата. Но думаю, что он достойный человек. И он на машине ехал с супругой. Они, вероятно, заблудились. Он куда-то ушел. Она вышла из машины, ее тело недалеко от машины обнаружено. Говорят, что это не криминально, но они старые, там по 82 года. В общем, как-то какой-то несчастный случай такой страшный. Ну, ничего не говорят, что произошло. Россия может запретить поставки томатов из Белоруссии. Опять хватает батьку за, теперь за томаты. Обрати внимание, вот обратите внимание, что с этими томатами я не понимаю. То есть Вначале с Эрдоганом. Вот на все соглашались. Я не знаю, даже нет, на Эрдогану бы. Путин сделал. На томаты не соглашался. Вот последнее. Держался насмерть, не соглашался на томаты. Потом согласился. На помидоры. На помидоры Потому да. что, его, видимо, засадили по самые помидоры. Ну, да. И сейчас с этими с белорусами тоже там, запретить поставки томатов. То есть вот Помидоры почему-то у них самое главное. Я не знаю почему, но вот кто может объяснить, почему такие гонки и такая битва именно из-за помидоров. Генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке тракта в Раде. Пишут, у следствия есть неопровержимые доказательства, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала и так далее, и так далее... И давало указания, в общем, как взрывать раду, минометом стрелять в купол и прочее, прочее, прочее. Ну, как говорил Станиславский, не верю. Да, я не верю. Потому что, ну, это полная ерунда, да, когда а, имеются неопровержимые доказательства того, что кто-то что-то кому-то говорил, то сейчас в а, век. Технического прогресса. Очень легко сказать. Ну покажи запись этого разговора. Ну если она есть. Да? Ну как вот Саакашвили. Там показали. оказался монтаж. Да? Поэтому очень странно. Что кто-то готовил теракты. И у них нет никаких записей. Только тогда спецслужбы такие. Надо разгонять. Если они не могут это зафиксировать. И только как всегда. стейки ну да. И вот э, сейчас обсуждается ин инцидент Савченко. Она пришла в Раду, Говорят, у нее был пистолет и три гранаты. Ее депутаты вывели. Но она говорит, что пистолет у нее действительно был. И это наградной пистолет. Ну, действительно, у нее есть наградной пистолет. Но сумочку не показала. То есть, э, вот говорят, что было еще три гранаты. Может, она, конечно, наград, с наградными гранатами да. ходит. А может, и не было там в этой сумочке ничего. Трудно сказать. Но, если так по чеснухе, на видео или на фотографии можно понять, есть три гранаты в сумочке или их нет. Они все-таки ну, не очень легкие. Представляете, с дамской сумкой, в которой пистолеты, три гранаты. Это, это что такое? Пистолет весит, ну, если там, это ПМ-800 грамм, да, если там, ПСМ какой-нибудь, ну, чуть полегче. И три гранаты. То есть, это, в сумке больше трех кило, наверное, нет. Наверное, так это уже выглядит как авоська, а не как сумка. Говорят, что в ЕС Савченко успел дать показания против Порошенко. Ну, что значит против Порошенко? В ЕС э, там что исследователи следователи сидят. Наверное, нет. Просто рассказала много чего видела, да. И... Э, Премьер Словакии ушел в отставку нас на фоне скандала с убийством журналиста. То есть МВДшника выгнали главного, не прекратились а, протесты. В конце концов, премьер сказал о Почему? Потому что, ну, понятно, что дальше. А -а -а -а. Да, дальше уже будет все плохо, да. И, так что мест премьера займет вице-президент. Но ну, я думаю, что протесты, наверное, все-таки не остановятся, будут дальше прессовать. Посмотрим. В Греции во время бунта в лагере э, мигранты восемь э, полицейских покалечили. Такая жуткая, конечно, ситуация в Европе по мигрантам, но я могу сказать, чтобы те ватники, которые слушают про страшности относительно мигрантов, что они понимали, что в каком-нибудь там Бельбердинске без всяких мигрантов гораздо страшнее, чем в Европе с мигрантами, гораздо страшнее. А уж ну, я говорю, вот за Уралом, наверное, ну, сравнений нет. Там, там так страшно, в Европе там режут, всех убивают. Я не знаю, мертвые на дороге не валяются, люди сидят с открытыми дверями, на замок двери не закрывают. Да, что-то не сильно кто-то боится этих мигрантов. Да и не так уж на самом деле их много, если что, по большому счету посчитать. А вот то, что за Уралом. Люди на такси в некоторых городах, таких как братский ездят за хлебом, чтобы не убили и не отобрали деньги. Это вообще общеизвестно. Илон Маск намерен создать межгалактическую медиа-империю. Это правильно. Я вообще думал, удивлялся, почему Илон Маск не стал пока еще медиа-магнатом. У него все для этого есть. Сейчас, конечно, и мы об этом говорили с тобой, что тот, кто имеет бесплатный интернет по всему миру, он является Дорогие самым да, великим э, медиумагнатом. Потому что он может через это двигать все что угодно. Это главное, это основа, это база. Поэтому Илон Маск, конечно, в этих делах будет первейшим. Вот. Но можно присоседиться. Сейчас как раз тот вариант, когда можно присоседиться, если придумать что-то. Особенность информационного мира, что тот, кто делает базу, он а, при этом иногда проигрывает тому кто на эту базу надстраивает то есть тот кто создал интернет он не ожидал что а, самыми богатыми людьми станет не владельцы интернета, а владельца ресурсов в интернете да? и поэтому дальнейшее в общем продвижение возможно, через то, что строит Илон Маск, то есть можно построить империю сейчас на его плечах, только нужно продумать, если кому-то интересно, я могу рассказать, как это сделать, потому что мы как-то продумывали, но мы занимаемся политикой, нам не до этого пока. Количество въезжающих в Россию туристов из США увеличилось на 25%, какое счастье, представляешь, в России туризм на 25%, Увеличился из США все, то есть туристическая мека России было пять человек, стало 7. 7, да, семь, Это точно, очень хорошо. Россия заняла пятьдесят девятое место в ежегодном рейтинге самых счастливых стран. 1979. Да, вот интересно, после 40-го места, как эти страны называются, счастливые или несчастные, мне кажется, дол должна быть, вот знаете, как в тахометре, в в в да. тахометре должна быть градация, да, да то есть вот эта вот, это зона зеленая, дальше там какая-то идет оранжевая, а потом красная, все так и здесь, то есть если это первый там... 10-15 стран, ну да, это хорошая такая зона зеленая, да, там счастливый, Потом идет уже оранжевая, а потом 59 место это, наверное, место несчастных людей. Потому что э, я думаю, что да, мы просто знаем это. Да, да, мы просто это знаем. Так что еще раз напоминаю, что сейчас мы э, занимаемся обкатыванием риткоинов как криптовалюты, для этого нужны финансы Счет там внизу да? Внизу под, под, описанием. под описанием Счет внизу находится И значит это Деньги нужны на газ Donation, Alerts. Donation Alerts. Так, Бедные Голосуют за Путина или коммунистов Бедные вообще не должны голосовать А какой смысл они от этого станут богаче. Даже, вот предположим, были бы выборы честные. Какой смысл голосовать бедным? Как э, кто-то сказал, погуглите, пожалуйста, я уже э, не помню. Бедные как сказать, власть забирать. Да, кто-то кто сказал из великих политиков, что э, политик, э, политики, искусный политик, да, обещает ой, господи, За деньги, за деньги богатых, да, и за голоса бедных обещает защитить одних от других. Вот. это правильно, но это там даже, где есть нормальные выборы, поэтому даже там, где нормальные выборы, бедным нечего делать на выборах. А какой смысл? А зачем туда ходить? Они что от этого станут богаче, если они бедные да? и не решаются их вопросы? А вот тогда, когда выборов нет, тогда, когда такие выборы, как путинские проходят, вообще какой смысл? Бойкот, только бойкот. Никаких выборов. Какие нахрен выборы? Это разве выборы? Это не выбор, это говно собачье. Поэтому никаких таких выборов. То есть это все равно, что морд мордой в говно ткнуть самого себя. Вам приятно? Нет. Мне даже подходить было бы неприятно к этому. Я шел на выборы палкой, да, в Госдуму. Специально, чтобы... Я понимал, что ничего под нас не получит потому что, ну, выборы все перерисовываются, мы это прекрасно понимали, вот, и у меня была задача, цель только одна, выйти на голубой экран, да, и сказать, что волк, козел, царя накал, в общем-то, я это сделал и горжусь, что я это сделал, а на выборы я пошел, взял открепительный колон. я пошел на тот избирательный участок, где голосовал Путин, призвал своих сторонников туда прийти, насрал ему там в душу. И, и здесь я тоже гордый, понимаете? Так, и вот верный Маринчик, слова... И, соратник, привет. Сегодня смотрели прямой эфир из ЦИК. Елочка крутилась, как вош на сковородке, но юристы из ФБК добились, чтобы она сказала о законности бойкота и агитации за него. Включи вот дурочку, то какую-то бабушку. Так что забаскуровка и бойкот копеечка наделал. Очень хорошо, спасибо. Татьяна Кувшинка по усмотрению. Спасибо. Александр Гелаусинк. Привет из Сиэтла. Слава так держать. Не забывайте. Марка Гальперин. Не забываем только что я вот с ним общался. Когда? Вчера? Вчера. Вчера, Вчера да. Александр. Посмотрите письма. Мои замечания пожелания наблюдения. Первое второе. Ага. Во втором письме опечатка. Хорошо. Так. И на газ для эфира 100 рублей спасибо в 44 школе Пермина, на 18 марта родители приглашают в актовый зал для обсуждения вопросов начиная обсуждение летнего отдыха детей заканчивают танцами задействованы все классы голоса им не нужны все для картинки что люди идут на участок и так по всем школам города да это мы знаем То есть сейчас любые э, какие-то придумывают мероприятия, какие-то э, сходы народные на 18 марта, всякую херню, активность. Сегодня нам позвонил Голдхов и рассказал, что в Астраханской области там ракетчики э, э, значит, служат. Им сказали так, надо приходить и голосовать за Путина. Кто хочет проголосовать за Путина, ставит в графе против напротив фамилии Путин плюс. Кто против Путина, ставит плюс. А они потом плюс нарисуют. Зачем плюс? Ну, в бюллетене бюллетени. Против фамилии Путин. Тот, кто хочет Путина, ставит плюс. Кто не хочет, ставит минус. Понимаешь? В любом случае Конечно, Путина. в любом случае плюс. Потому я что, об этом же говорю, да. что можно еще даже... А зачем? Мне надо та, та, еще. Та, та, та, там написано, там написано любое... в законе, что любой знак. Mm -hmm. Ты можешь там хуй член нарисовать, можешь, понимаешь? Mm -hmm. и все равно это будет за Путина. Так что да, в любом случае, если ты придешь на выборы, и ты уже считаешь, что Путина, проголосовал да. за Путина. Самое главное, что ты появился, и тебя зафиксировали, что ты приходил за Путина. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Да здравствует революция. Да здравствует революция. До завтра. Ой, сегодня, сегодня четверг. Да, до завтра. До свидания. До свидания.